Дом, дом, дом. Это что за звук сейчас был? Звук был. Это был сок. Сок, бля. Рот свело, бля. О, рот, бля! Коп хедшот. А говорят, ты хедшот отдаешь? А вот сейчас я немного промахнулся. Фул лой, ну поганый. Играть не умеешь. Палап тут. Ирач тупой. Спасибо. Я тоже все, все, уезжай, уезжай, я тоже уезжаю. как ты... Какой ты базитель, погнали. Не могу, не могу. <laughs> Спасибо тебе большое. <дит> <дит> И хорошо ты очень машину припарковал, я тебе скажу. Малдолюец. Okay. А, гасим его. Давай. Твоя, моя, моя снайперка, твоя эта штука, летающая. Сейчас я, сейчас я. Голову стреляем. Раз. Гасим его, Слан. Два раза. Два. Три. Мочи его, мочи его, мочи, мочи эту скотину, мочи, мочи. Угу, цветочек спрятался. They have curves, so be careful. What? They have cavera, so be careful. What? They oh. have cavera. What? О! Заложника я в выстрелил. Запаниковал и в заложников выстрелил. Привет. Ты не видел С4? Я в заложников выстрелил. Конечно, ты не видел С4. Я запаниковал. <говорит> Игра хорошая, мне понравилась.